всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз связан тоже с оборудованием фото видео оборудование это small rig несколько мы уже рассматривали на моем канале одно из последних это mail образный кронштейн рассматривали для стабилизаторов VGI Ronin, которые есть на моем канале и все желающие могут присоединиться и посмотреть там идет сравнение с обычным L-образным кронштейном неизвестного имени и происхождения и так далее все это пришло почте России у нас пришло это все где-то около месяца заняло во-первых заказ был сделан из Российской Федерации но судя по всему на складе закончились эти элементы и пришлось отправить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 Саму посылку видео в своей упаковке. Что можно увидеть, продемонстрируем. Наклеил и скотчем обвязал. В таком виде и перешло на почту. Ну, Почта России у нас постаралась. Углы, как обычно, у нас заминает. Почта России... Ну и так далее, привозят в таком виде. Но мы верим, что они смогут доставить бабушкин китайский сервис в любую точку земного шара, причем не разбив его. Да-да. Давайте смотреть, что находится внутри. А внутри находится у нас зажимы, ну или так называемые струбцины для того, чтобы закреплять какое-то оборудование либо при помощи этих зажимов-струбцин зажимать на определенных стойках, дальше полках ну и тому подобное. И в последующем при помощи волшебной руки так называемый Magic Arm устанавливать то или иное оборудование ближе к съемочному объекту не забываем что у нас объявлен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 Причем в каждой упаковке идет по одной паре таких зажимов. И как вы догадались, получилось у нас 4 зажима. Поэтому мы одну распаковывать не будем. Распакуем одну, потому что во второй то же самое. Ну и смысл распаковывать. Здесь уже повеселее упаковочка. не такая эстетичная, как обычно у них. Раньше вообще только в пакет укладывали. Сейчас уже сделали свой ребрендинг и сделали упаковку. И здесь вот находится два этих зажима инструкции обе они абсолютно одинаковые что из себя представляет могу продемонстрировать все хромированное то есть приятно держать в руках металлическое внутри прорезиненной поверхности чтобы закреплять либо оборудование либо непосредственно за какое-то оборудование данный вид зажимов струбцин, ну а сзади для того чтобы закреплять вилляное оборудование есть резьба три восьмых дюйма и как обычно у нас одна четвертая дюйма идет резьба давайте кстати посмотрим при помощи рулеточки сколько тут минимум, ну минимум сантиметр внутри можно разместить оборудование, так ну а максимум давайте посмотрим, ну а максимум где-то здесь пять с половиной сантиметра можно разместить, либо закрепить на какой-то полке, там, ну и тому подобное. То есть сделано все как в высшем классе, как присуще этому производителю. Да, кстати, давайте сейчас посмотрим один из вариантов закрепления. Были на моем канале стойки, есть у меня светильники без резьбы. Ну и как вариант, чтобы закрепить данное оборудование, можно накрутить. Резьба 1.4, стандартная. Вот ну а дальше закрепить здесь Ну в моем варианте свет в вашем варианте я не знаю кстати у меня есть и Magic Arm, тоже есть на канале и при помощи их можно осуществить данный вариант установки какого-либо фото видео оборудования чтобы было удобно вам производить съемочный процесс так я вам продемонстрировал возможности зажима small rig который позволяет закрепить то или иное оборудование либо непосредственно в зажиме либо при помощи этого зажима закрепить на полке столбе стойки и так далее ну и в последующем при помощи волшебной руки вы подведете к необходимому месту то или иное съемочное оборудование каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию о данных зажимах предоставил в полном объеме выбор только за